Привет, дорогие друзья! Мы сегодня играем в Майнкрафт. Сегодня, в общем, никак бы не записать ролик, прям очень сложно. И сегодня мы с вами будем строить один такой механизм. Небольшой. Будем. Вот так Вот. И пока, как бы. Вот. Так же, а, как, как вам состоится Майкрафт совершенно бесплатно. Пейте, это быстро. У вас сразу будет школьный K лаунч, M лаунч. Но я вам скажу, то что по мне самый лучший это K. По мне самый лучший K лаунж, потому что у меня есть свои сборки, мои свои версии он ну, да ладно, стараемся на с, -с, -с консенса. или, как бы, с консенсором. конечно же, ростовная пыль, наблюдатель, поршень. И, конечно, колонка активатор врачом и просто совершенно любой. Я, к примеру, возьму. Этот механизм просто рандомен. Просто он показывает, если вам все найдете цели, по фантазии, наверное, найдете цель, то вы можете его использовать. Как раз использовать. О, смотрите мы оставим это вот таким вот образом и перед тем как записать блок сюда мы ставим наблюдать именно с водой мы сейчас подкопаемся под землю и сделаем нижний поток вот так теперь все готово Здесь мы ставим небольшой, как раз наш механизм. Мы ставим туда клей, клей, и клей, ее клей, чтобы активировать мы будем, вот такой механизм, на или скалдак. Но я буду использовать еще и здесь мы должны поставить раздатчик. И ну, должны положить, угадайте, что? Конечно. Вы знаете, что такое? Это, конечно же, стрелы вот. Дыхание. Замеди мне полную Н. Э, И на скидку. И... Простите, потому у меня было бы, чтобы И чтобы Я понимаю. И Ну, сложно, Просто таких дворов. Здесь надо поставить повторить с максимальной задержкой. Так. Теперь мы сюда оставим раздальчик. Это мы сейчас Вот. И что мы делаем? И делаем медкустрим, и что будет, если у вас, как у меня, не получится. Ну что, наблюдать, я подачу себя, потому Если... Если поставить более классический механизм, более легкий, то даже непонятно. Простите, пожалуйста. сейчас я да, да. Я на вас, а да а давайте просим механической конечно, конечно да, ставим раздачу ставим наблюдать вот эти вот его вот так. И от наблюдателя мы ставим еще один разгадчик, который уже забрасывает в стрела. Вот так. А теперь что нам делать? Уже... Ну, надо иметь в виду ну что, наносить строинку? Не бронируй. Накидай, накиди. Ну что, и все, пышная, ну, не работает, -то. а, давай тогда следующим образом. Потому что это уже, если не сработает, то я буду вот, вот, кардинально удивлен. Давайте. Помощь. А если мы здесь представим, к примеру, что мы используем источник энергии, а самым простым исключением энергии это сделать короткое замыкание. Вот таким образом.